Здравствуйте! Сейчас конец декабря, предпраздничное настроение, и я думаю, что на празднике мой дендробиум порадует меня начавшимся цветением. После публикации фотографий дендробиума я получила много вопросов, как же заставить цвести дендробиум Нобель. В принципе, заставлять дендробиум цвести не нужно. Правильный уход, и все будет хорошо. Какой же это правильный уход? Вот сейчас у меня образовались бутоны. Нормальный полив до просыхания грунта. Зимой я как осуществляю полив? Я не замачиваю дендробиум. В воде я по краю горшка пролила. Стоит дендробиум вот так в кашпо, по краю горшка пролила, долила до половины горшка воды теплой, где-то ну, свыше 25 градусов. вот, И сразу же вынула немножко стекла вода и поставила на его место. По просыханию грунта я делаю вот такой полив. Зимой просто больше вероятность, что Ваши растения, они меньше развиваются, потому что мало освещения, и больше вероятность, что ваши корни Вашего растения могут загниться. Только дендробиум мой отцветет. я что буду делать? И еще немножко как бы уменьшу полив для я также буду проливать растение но ну, если сейчас это у меня происходит раз в семь от 7 до 10 дней в зависимости от погоды вот то тогда на день-два буду больше все это дело Про... дать больше времени будет для просыхания вот этим, этой просушкой так называемой, я простимулирую развитие деток, прикорневых деток вот здесь. Как раз только начинают развиваться прикорневые детки. Если у вас большой куст, как раз самое благоприятное время разделить ваш дендробиум Нобили. Вот... Когда у деток при корневых появляются уже собственные корешки, начинают появляться, мы немножко увеличиваем полив и начинаем кормить растения. На первой фазе берем комплексное минеральное удобрение для цвету, для орхидей и добавляем к этой дозе одну-две крупиночки амячности на литры, например, амячного удобрения чуть-чуть увеличиваем дозу и поливаем, если это весна, раз-две недели приблизительно. Вот. летом, ну так вот через полив там чуть-чуть чаще поливы, поэтому да, весной, когда начинаются уже, когда начинают идти детки Новые росты, то есть полив мы делаем уже с замачиванием. Я оставляю дендробиум в кашпо с водой где-то минут на 15. Кора напитается хорошо, растение сильно, ну, хорошо развивается, сильно выбирает воду, она ему требуется для роста. И дендробиум быстренько просыхает, не происходит загнивания корней. Летом тоже такой полив где-то раз в четыре 5 дней у меня в этом году был, и также тоже замачивание на 15-20 минут. Я поливала дендробиум, подкармливала дендробиум два раза из трех поливов, два раза подкармливаю, половиной до залью удобрения, как вот, там грамм на литр воды. Я разводила 1 грамм на 2 литра воды удобрения. И можно добавить на первое, в начале роста ваших молодых ростиков можно добавить немножко мячность литра Когда ваши молодые ростики достигнут роста материнского растения, вот старого, который просвел уже, вот. Или достигнут 2 третьих роста материнского растения, уже меняем азотное удобрение на колейно-фосфорное. Вместо азотного комплексному удобрению добавляем колейно-фосфорное удобрение. Буквально через 2-3 недели, ну как очень быстро, дендробиум развивается. И через 2-3 недели после этого, как 2 трети роста образовалась, ваш дендробиум выступит, выпустит стоп-лист. После образования стоп-листа также 2-3 недели я подкармливаю комплексным удобрением с увеличенной дозой калийно фосфорных удобрений. Вот после этого снижаю полив. Полив происходит проливом вот и перестаю потихоньку ну как перестаю удобривать, подкармливать растение вот и вот этот полив проливом я произвожу до появления цветочных почек да, еще некоторые спрашивают, вопросы такие, нужно ли удалять отцвевшие бульбы, псевдобульбы. Вот, мол, я хочу оставить только молодой ростик, а хочу вот старую, уже немного лысую псевдобульбу, хочу убрать. Не стоит этого делать, ваша псевдобульба поможет нарастить хорошие молодые росты, и также на ней часто часто начинают набухать почки. Вот здесь набухла почка, из нее может вырасти или детка, больше всего, что детка, потому что в нижней части, вот или даже просвести. Не всегда, правда, это удачно бывает, вот у меня в прошлом весной хотела просвести, Детка, старая бульба. Но так и не получилось. Вот. Вот эти цветоносы, которые не засохли, тоже я не советую убирать. Это лично мое мнение. Очень часто эти цветоносы дают корешки. И из них вырастают детки. вот. Ну, пожалуй, вкратце и все об уходе за Дендробиум вам Нобелев. Удачи вас в разведении ваших орхидей. Любые советы, это только советы. Вы смотрите, наблюдайте за своим растением и успехов в выращивании орхидей. До свидания.